Поет, но зато иногда умеет громче Песня называется «Девятая рота» Кстати, сегодня присутствует здесь парень Из девятой роты первого состава Дима, где Дима? Покажись хоть Вот Еще на границе И дальше границы Стоят в ожидании Наши полки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 показать относительно новую песню. Она простая, но она про то, о чем я сейчас думаю. Называется на дышите носом, господа. Я слишком резко завязал, меня рвало на весь вокзал, Я к дорожному врачу пошел с вопросом. Он путь спасения указал Хотя всего-то и сказал Дышите носом, он сказал Дышите носом Россия прячется в мгле Гнилушки светятся в Кремле Засыпать дустами Залить бы дихлофосом Как полегчало бы тогда И не рвало бы от стыда Дышите носом, господа Дышите носом Зато Какая молодежь меня тошнит от этих рож Спецов по пиву, интернету и колесам Но парни те туда-сюда, а вот с девицами беда Дышите носом, господа, дышите носом а все же я стихи пишу, поскольку носом я дышу Ко всем я добрый, даже к черным и к раскосым К юнцам и к девкам молодым, а уж тем более к седым Дышите носом, господа, дышите носом Ведет дорога в никуда, сажусь в любые поезда, А вдоль пути лежат вагоны под косом. Все замыкает провода, шестиконечная звезда, Дышите носом, господа, дышите носом. Пусть замыкает провода, шестиконечная звезда, Дышите носом, господа, дышите носом. Дышу, дышу. Очень был страшный период между двумя чеченскими войнами. Очень страшный, потому что в первой войне не доделали до конца, хотя все было готово, чтобы добить их. Но предательство верхов, в котором, к сожалению, участвовал наш общий друг Саша Лебедь, и вот ушли мы, и остались там ребята пленные. И это было страшно вообще. Я помню, у меня была глухая тоска. Но вот сегодня, кстати, среди нас присутствует человек, вот Боря как раз напротив тебя сидит, Виталий Иванович, полковник Бенчарский, который несколько сотен наших пленных спас из Чечни. тоже не боялись Но как не выполнить приказ И мы ушли, а вы остались Остались умирать за нас Просить прощения не вправе Мы видим в яви и в четвертой во сне Как мы уходим, вас оставим поругание в Чечне прощения нет, но мы клянемся, когда помнят верхи, Мы к вам вернемся, мы вернемся, чтобы нашей кровью сбыть грехи, И в грозный день последней битвы, Вы с нами встанете в строю. Явлением и молитвой, Прощая родину свою и в грозный день последней битвы Вы с нами встанете в строю Своим явлением и молитвой, Прощая родину свою. Песенка капитана из Чечни Вот и весь служебный рост На погонах восемь звезд Охожу все годы в командирах взвода Я, меняю округа, бил условного врага Но с годами чаще враг был настоящий я в Абхазии бывал, в Приднестровье воевал Я верхом на танке ездил в ат Я стоял на рубеже, спал с овшами в блиндаже Я копал окопы посреди Европы Мне давал он ордена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 Песня афганских времен Нюрка. Плачет Нюрка живая душа, слезы с кровью смешались на лапах. Ах, как Нюрка была хороша, самый тоненький чуяла запах. Плачет Нюрка, а птица летит, боевая железная птица. Плачет Нюрка себе не простит, но ведь плачет. Ей проститься Гладит Нюрку родная рука и тнут бы хозяйскую руку Так знакома она, так легка Обреченная Нюркой на муку вертолетный врезается пол Высеченная на тело Сотню раз она чуяла долг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 Опустился на землю со стоном И ползла к нему Нюрка, ползла И лизала его, и лизала И хрипела, на помощь звала И глазами всю боль рассказала Подбежали к саперу друзья Обмотали бинтами сапера Он сказал, не без Нюрки нельзя Нет, сказали ему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 Жень, ты ее просил, или какую? Ну. Евгений Кириченко, который делал единственную великую передачу на телевидении, как это называлось, про полк? Забытый. Забытый полк, видели? Вот этот человек, который делал ее от начала до конца, и которому мешали и в конце концов, они... Который замыкает провода, они его оттуда и вытеснили. Ты сейчас ничего не, не делаешь там на телевидении? Спасибо за откровенность. Вот так вот, ребята, говорят, а чего у вас на телевидении нету? Да вот, кто делает хорошие русские военные передачи, тех просто уничтожают. А ты что говорил? Горит звезда, Да. Горит звезда над городом Кабул, Горит звезда прощальная моя. Как я хотел, чтобы Родина захнула, Когда на снег упал вот таки И я лежу смотрю, как остывает. Над минаретом синяя звезда Кого-то помнят или забывают а нас и знать не будут никогда Без документов, без имен, без наций Лежим вокруг сожженного дворца Горит звезда, пора навек прощаться Разлука тоже будет без конца Горит звезда декабрьская чужая А под звездой дымится кровью снег И я слезой последний провожаю Все, с чем впервые расстаюсь навек Горит звезда над городом Кабулом Горит звезда прощальная моя Как я хотел, чтобы Родина вздохнула Когда на снег Упало Так, время еще есть, я думаю, что сокращать, да? Общая военная песня, неизвестно про какую войну, Война становится привычкой, Опять по кружкам спирт разлит, Опять хохочет медсестричка И режет салатом замполи. А снимочки, а над палаточным. Начало начнем, ну, почему-то не люблю петь в очках, не знаю. Война становится привычкой, Опять по кружкам спирт разлит, Опять хохочет медсестричка И режет салазом полит А над паладочным презентом Свистят то ветры, то свинец, Жизнь слона кадры киноленты.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 Ей в душу глянула война, Эй, зампалит, плесни помалу. Теперь за родину баран. Нам не спуститься с перевалом, Который взяли мы вчера. Нам не спуститься с перевалом, Который взяли мы вчера. Война становится привычкой, Опять по кружкам спирт разлит, Опять хохочет мне сестричка И режет салазом полит. Чего у тебя, Вася? Давай. еще одна песня которая как и залили марлен может быть много проклятий и в интернете они раздаются но я все таки советую прислушаться к тексту и там будет понятно что она поется от имени советского офицера пылает город кандагар живым уйти нельзя и все-таки аллах акбар аллах акбар друзья Аллах. Аллах, Аллах Акбар Мне было тошно в жизни той Я жить, как все, не смог Простился с верной женой Аллах Акбар, дружок Аллах, Аллах, Аллах Акбар И над могилой отца Заплакал, наконец, твой путь пройду я до конца. Аллах Акбар, отец Аллах, Аллах Агбар, Аллах, Аллах Акбар, Ак горит песок и рушится скала, И очередь наискосок дорогу перешла. Аллах Аллах бывает склон и перебит дозор, видишь в у батальона Аллах Акбар майор Аллах Аллах Акбар, ты слышишь ли как мы поем там, в цинковых гробах, ты видишь ли как мы идем Мы не свернем Аллах, Аллах. Аллах. Если кто-нибудь живым вернется в Кандагар, Его мы, может быть, простим ему, Аллах Акбар. Аллах Аллах, Аллах Акбар. Твоя дочь, Кандагар, живем уйти нельзя. И все-таки Аллах Акбар, Аллах Акбар, друзья. Аллах, Аллах. мне одна странная война 080808 08, 08. 8 августа 2008 года война на как это на принуждение к миру да моей любимой грузии как я любил эту грузию и по службе туда много ездил саша пока спасибо что спасибо что пришел с днем ракетчиков спасибо Александр Минаев, автор многих афганских песен и самой известной э, пластинки, по-моему, «Дорожка на Баграм» называлась, да? Ладно, так. Вернемся к Грузии. Ну вот, и потом довелось побывать там, когда война была. Это было странно. Что за странная надпись на гильзе В осетинском сожженном селе Минеральные воды логинза Нацарапано, как на стекле Да, я помню проспект Руставель Им Мтацминду над ним и Куру И Друзинским в Духанах шумели Отпиваясь водой поутру Этой самой водой минеральной Из бутылей, висевших вверх дном В тихой лавочке, что на центральной На проспект выходило окном А какие там были сиропы Цвета меда и цвета зарин Это вам, господа, не Европа Это Грузия, черт побери Господа, не Европа, это Грузия, черт побери. Разве мы не любили друг друга, наших предков и наших святых? Разве не исполняли по кругу строкой песен наивно-простых? Только странным блесновой новой границы, под огнем, опасаясь пристать. Минеральные воды логидзе, На задымленной гильзе читать. Минеральные воды логидзе, На задымленной гильзе читать. Моих лично любимых песен про войну Называется ⁇ Война не понимает нас ⁇ Вечерний свет в горах погас, Ущелек сырой и темно, Вода в во флягах как вино, Война не понимает нас. Оставались мы не раз В ущелях с ней наедине Но ни на склонах, ни на дне Война не понимала нас На гребни слоны посты Их поменяют через час Война глядит из темноты Она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 Вода во флягах, как вино, война не понимает. Давайте по графику идем. И вот и все понятно, о чем песня. О наших о советских офицеров. то есть о нас. Сейчас мы сидим здесь, неважно, от воинского звание, но, кстати, почти все здесь полковники. Ах, пук! Ля, конечно же, дура Но это еще ничего Пьет штаб с из главпура С корнетами из войск ПВО Кремлевские звезды в окон опять обратились в орлов восходит трехцветное солнце из красных советских углов в на успенском соборе гремит литургия опять и значит за черное море Нам снова пора отплывать Сбежится с окраин союза Орда новорусских господ стреляя, восевший от груза Отчаянный наш теплохой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 Ничего Пьет штаб с капитан из Главкура С корнетом из войск ПВО. Здесь сегодня... Не только Дима из девятой роты 345-го полка, но есть еще десантники. Я хочу спеть песню про десант. Десант не знает, куда проложен В полетных картах его маршрут. Десант внезапен, как кара божья, Непредсказуем, как страшный суд. Хоть за Три хоть за три горя Хоть с ветром споря А хоть с огнем Взлетает вскоре Со смертью в ссоре Десант, не надо жалеть О нем Нам пол Европы Вцепилась тропы Мы знаем тропы В любой стране В центральной, южной В нейтральной, дружной Мы будем драться Спина к спине А если маршал Тебя не верит, А если дома живым не ждут, За все ответит далекий берег, Куда причалит твой парашют. За все ответит случайный берег, Куда причалит твой парашют. Десант не знает, куда проложен В полетных картах его маршрут. Десант внезапен, как кара Божья, непредсказуем, как страшный суд Десант внезапен, как кара Божья, непредсказуем, как страшный суд Ведь это сердце, а не фляжка и вода Чёрта кровь Спасай десантная Тельняшка Дай силы Женская Любовь В чужой земле В нерусском небе Война следила День за днем, Как на солдат Живали под огнем, под окерейты и подрывы стук пулеметов и сердец. Но мы с тобой остались живы, Но мы вернулись наконец. Если снова станет тяжко, И нас война огонит вновь, Спасай последняя теленяшка, Дай силы первая, Любовь, Спасай десантная теленяшка, Дай силы женская, Любовь. И, как всегда, я заканчиваю пожеланием. читайте Вадима Кожаного. Все, кто хочет что-то и все узнать о древней Руси, истории Руси и русского слова, о том, что происходило в войну на самом деле, о том, что происходило в новейшие времена, все это у кожиного написано. Я свою свою песню, Которую Кожанов говорил, называл Извините, лучшая песня 20 века Спрашивал меня О чем ты хотел тут сказать? Я говорю, я вот хотел вот то-то сказать Он говорит, ничего ты не понимаешь О том, что ты пишешь От боя до боя Недолго Ни коротко Лишь бы не встать А что нам терять Кроме долга нам нечего больше терять А что нам терять, кроме долга? Нам нечего больше терять И пусть на пространствах державы Весь фронт наш незримый опять А что нам терять, кроме славы? Нам нечего больше терять А что нам терять, кроме славы?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 Больше терять Спасибо! Так, формально наш вечер кончен, неформально не кончен. У меня так